приветствую вас мои дорогие зрители меня зовут Лилия Донского. я являюсь официальным обозревателем компании oriflame и сегодня я вам расскажу о новинке четвертого каталога это парфюмированный спрей для тела Love Potion Blossom Kiss и этот аромат не похож ни на какой другой 75 миллилитров страсти сочный букет восточно-цветочный фруктовый аромат в сердце сладкий спелый инжир лилия и бархатная ваниль представьте какой вкусный букет рекомендуется наносить спрей на тело сразу после душа просто промокните свое тело полотенцем оставьте его слегка влажным распылите облако аромата и войдите в него чтобы маленькие капельки осели на вашу кожу и от вас будет исходить невероятно приятный аромат. Ну, я потекли. Я вам рекомендую попробовать. Уже в четвертом каталоге будет доступен к заказу. И обратите внимание, там действует специальное предложение на этот аромат. Взгляните в каталог. Всего вам доброго, страсти, поцелуев и любви. До новых встреч!